Полный цикл брюшного и грудного дыхания. Исходное положение такое же, как при грудном дыхании для контроля. Одна рука на животе, другая на груди. Вдох мы начинаем животом. Сначала мы раздуваем живот. Вдох делаем животом, наполняя нижние отделы легких. А затем начинаем раздувать грудную клетку. И в верхней точке, когда грудная клетка полностью расширена, мы поднимаем вверх над плечи. Выдох совершается с точностью да наоборот. Мы сначала опускаем вниз плечи, вздуваем грудную клетку и потом делаем выдох животом. В самом конце мы сжимаемся, поджимая под себя таз, выдвигая его вперед и сжимая ягодицы. Выдох делается максимально, насколько только это возможно. для контроля в первую фазу на вдохе кисти рук раздвигаются они максимально удаляются друг от друга верхняя рука поднимается выше нижняя рука опускается ниже на фазе выдоха все происходит наоборот руки максимально близко соприкасаются это не значит что руками надо двигать по телу руки зафиксированы на теле Просто с помощью кистей мы осуществляем контроль насколько максимально полноценно мы совершаем расширение грудной клетки и ее сжатие.